Привет, любители психологии, с возвращением. Депрессия – это настоящий безжалостный зверь, который не только искажает ваше чувство времени, но и искажает ваше восприятие окружающего мира. Это касается не только вас. Ваши близкие тоже расстроены, потому что все, что они видят, – это то, что вы, по-видимому, пытаетесь исчезнуть без всякой причины. Но как вы должны удерживать своих близких рядом, когда это не одноразовая вещь, а длительная проблема или эпизод? С другой стороны, может быть трудно сказать, ведете ли вы себя эгоистично и не хотите этого признавать, или у вас действительно депрессия. Итак, позвольте нам помочь вам распознать признаки того, что, эй, это депрессия, а не просто эгоцентризм. Во-первых, вы постоянно уходите в себя. Уход носит как физический, так и эмоциональный характер. Тем, кто не испытывал депрессии, трудно ее получить, и вам может показаться, что они даже не пытаются понять. Даже при том, что у вас, возможно, и раньше была склонность к уходу, этот уход отличается от других. Погруженность в свои собственные мысли настолько сильна, что кажется невозможным находиться рядом с кем-либо. Во-вторых, ты чувствуешь себя подавленным, несмотря ни на что остальное. Это не одноразовый момент пинка под зад. Это то место, где вы не можете чувствовать себя счастливым, потому что это кажется невозможным. Ваш разум воспринимает самые негативные восприятия и швыряет их вам в лицо. Видеть своих близких счастливыми только заставляет вас чувствовать, что с вами что-то не так. И ты не имеешь значения, потому что жизнь для них продолжается, несмотря на твое отсутствие. Это то, что вы видите сами. Они видят, что прилагают все эти усилия, но вы реагируете не так, как они от вас ожидают. И они могут почувствовать, что вы просто неблагодарны и эгоистичны. Некоторые могут даже испытывать гнев или вину, потому что они думают, что вы делаете что-то не так. Но нет, и помните, что это не так. Возможно, вы даже сможете помочь ситуации, устно поблагодарив их за помощь. Это может помочь им понять, что их усилия не остаются незамеченными, и это не их вина, что вы не реагируете. Номер три. Вы чрезмерно шутите или говорите о самоубийстве. Мысли о том, чтобы покончить с этим, возможно, раньше были мимолетной мыслью, но теперь мысли стали более интенсивными, осязаемыми и частыми. Некоторые люди могут подумать, что самоубийство – это эгоизм, но мысли о самоубийстве не являются ненормальными во время депрессии. Нет никаких явных признаков того, что вы пройдете через это. Однако быть поглощенным этими мыслями, называемыми суицидальными мыслями, это красный флаг. Пожалуйста, помните, что вы важны и что помощь всегда рядом и всегда доступна. В конце этого видео мы включили список горячих линий для самоубийц. Иногда нам приходится выбирать неудобный, поднимать трубку и звонить по одному из этих номеров может быть немного неловко, но нежелание жить намного хуже. Номер 4. Ты не помнишь, что было раньше. У окружающих вас людей может возникнуть мысль, что вы просто принимаете как должное все хорошее, что происходило с вами до сих пор. Чего они, вероятно, не знают, так это того, что депрессия, это чудовище, затуманивает и стирает вашу память обо всех хороших вещах, заставляя вас думать и чувствовать, что хорошие вещи были не так уж хороши, и их было бы недостаточно, чтобы спасти вас сейчас. Этот симптом является одним из признаков. Эта депрессия значительно повлияла на вашу жизнь. Номер пять. Тебе все равно. Ничто не имеет значения. Чтобы что-то или кто-то был важен или имел значение, вы должны чувствовать. К сожалению, поскольку ничто не вызывает чувств, ничто не имеет значения. Это ангедония. Реальность такова, что вы чувствуете и думаете, что все бессмысленно, и ничто не вызывает чувство счастья. Ничего, ни вашей любимой еды, ни ощущения свежести после душа, ни даже вашего любимого хобби, ничего. И, к сожалению, другие могут видеть только то, что снаружи. И это может быть истолковано как ленивость, эгоизм или самонадеянность, например, о, для них нет ничего достаточно хорошего. Но, пожалуйста, помните, что это совсем не так. И ты заслуживаешь того, чтобы тебя услышали. Номер шесть, ты считаешься со своими чувствами больше, чем с другими. Это нормально изначально думать о себе в первую очередь, даже на миллисекунду раньше других, это просто выживание. Но во время депрессивного эпизода, тем не менее, вы как будто постоянно находитесь в состоянии обиды и боли. Даже если это ваше собственное психическое здоровье делает это с вами, там все довольно грубо. Поэтому, если вы чувствуете себя спровоцированным стрессовыми ситуациями, такими как ссора с вашими близкими, это может быть более болезненно, чем обычно. Ваш измеритель чувствительности действительно настраивается, и вы начинаете остро защищать свои чувства. Это происходит потому, что ваш предел получения боли был достигнут, и вы просто пытаетесь предотвратить нарушение. В результате вы бессознательно отталкиваете других, даже когда не хотите этого. Имели ли вы отношение к этим знакам? Или это заставило вас подумать о ком-то близком вам и дало вам другой взгляд на их поведение? Пожалуйста, прокомментируйте ниже. Если вы обнаружили, что сталкиваетесь с признаками, упомянутыми выше, или если вы думаете, что кто-то в вашей жизни проходит через нечто подобное, знайте, что дело не в эгоизме. Это из-за депрессии. Тот факт, что депрессия случается, находится вне вашего контроля, но то, что вы можете контролировать, это распознавать, когда это происходит, и любить себя достаточно, чтобы предпринять шаги в правильном направлении. Ваши чувства так же важны, как и у всех остальных, и тем не менее вас любят. Мы надеемся, что вы нашли что-то полезное в этом видео, и мы увидимся с вами в следующий раз.